Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем ЖК «Прованс» новозвратной славы компании «АСК». Строят они квартиры малоэтажной застройки с предчистовой отделкой. Облагороженная а территория, рядом столбы стоят. Пойдемте посмотрим, уже есть данный комплекс, есть площадки. Пойдемте посмотрим. ЖК «Прованс». Ну три квартиры по Смотрим, Посмотрим, однокомнатные. В квартире сдаются с причистовой отделкой. Вот такие вот у них гардеробная. Комната Довольно большая, порядка 18 квадратных метров. Вот здесь санузел. Вывали труб, Еще будут счетчики висеть. Довольно большой санузел, порядка 4 метров. И кухня, здесь 11 квадратных метров. Из кухни выход на балкон. Комплекс дается сразу с облагороженной территорией. Здесь асфальтовые дорожки много домов сданных, люди давно живут заехали есть но есть квартиры еще и которые продаются новые ну, дома строятся так что можно... есть уже своя собственная территория где детская площадка дома сдаются с внутренней территории облагороженной. свой комплекс закрытый обнесен забором никто к вам его внутрь не зайдет